Ну, все как и следовало ожидать. И Единая Россия, цифры растут. 42,9. Коммунисты падают. 22,9. Хотя все равно это много. Еще пока много. Еще пока победа и правом. Мы даже, видите, не меняем заголовки в наших репортажах. Жириновский 8,7. Справедливая Россия подросла 7. Чуть больше. А новые люди, наоборот, упали. Нечего радоваться. 6,8. Я на самом деле поражаюсь другому. Вот Дело сейчас даже не в этом непонятном, слабеньком митинге «Единой России», где с трех сторон стоят молодые люди, видимо, студенты. Митинг, так называемый, на который не пришел Медведев. Турчак объяснил, что он кашляет, хоть бы видеообращение сделал как-то. Он, по-моему, махнул рукой, просто забил на эту «Единую Россию». Тем более переизберут его, суть по всему, Медведеву. Победа, а у лидера нет никакого настроения. Ну, как это? Как же победу-то не разделить, Дмитрий Анатольевич? Сейчас... А теперь вопрос самый главный. Тогда звучат слова, что «Единая Россия» – это площадка широкого общественного единства. Площадка широкого общественного единства. А они сами кто на сцене стоит – в это верит? Я понимаю, если бы случилось чудо, и кто-то принес бы извинения за то, что все вбросы на вот каком количестве участка то, что поймали, были за единую Россию. Мол, простите, сами не понимаем, как такое мог. Но какие-то слова нашли, человеческие нет. У них свой мир какой-то там. Вот на этом митинге. Он раздражает Россию. У нас телефон сейчас ночь, да, разрывается от звонков. Вопрос один, а как такое может быть? Самое главное, кто поверит, что у Волосин в Саратове 70, почти 80% голосов, у Яровой на Камчатке... У нас Фергеры недавно выступали, объяснили нам, что за Яровую и за Единую Россию вообще никто голосовать не собирается. У Яровой нарисовано, как я предполагаю, могу ошибаться, потому что она честно все заработала, но кто поверит, что честно, 40%. У Неверова Сергея в Смоленской области, это генсек Единой России, больше 50%. А у Вестермана то ли идет по Москве как независимый, якобы независимый, кто ему подписи, интересно, поможет собрать. Вот. Кто спонсором нам объяснить не мог, но у него на его участке, чтобы прошел Вестерман, нет несправедливой России, ни единой России. И только 37.5, даже 40 нет. Чем цифра может снизиться. На самом деле явка была очень большой. Мы сейчас точно не можем сказать, потому что никак не говорят нам эту самую явку. Тоже, кстати, странно. Но, да, явка большая, да. Да, а да, да, да, раздражение растет. Победа, когда растет только раздражение. Я набираю телефон Александра Рудского. Хочу, чтобы Александр Владимирович рассказал бы нам всем, что он думает об этих выборах. Александр Владимирович, дорогой, что вы думаете про то, как растут цифры? У Единой России почти 43 уже было меньше 40, когда начиналось с Камчатки коммунисты, упали до 22,9. Так и должно быть, как вы считаете? Ну да, как вот она была записано, до компании, ну где-то лет 70 назад, да. Вот. Ну так вот, нет, собственно говоря, еще объяснение. Ты вспомни, как народ овощи сам сопер, блядь, когда издевался коллекционный режимом в крупном, блядь. И здесь такая ситуация, если бы народ не голосовал за единую да? Ну хотя бы процентов 30 из не голосовали. За единую Россию. Мы в эфире, Александр Владимирович. А, прошу прощения. Поэтому здесь все понятно. Вы не видели сейчас этот митинг Единой России, где человек, наверное, 200 ребятишек из институтов, Собянин, Турчак в центре. Я помню, пять лет назад это была площадь Манежная. И Там было около миллиона людей, и все кричали. То, что кричали. А сейчас вот такую площадку сделали, на которую Медведев даже не пришел. Сказали, кашляли. Я уже давно перестал чему-либо удивляться, Я уже давно перестал удивляться чему-либо. Посмотри, вот ты с тобой еще десятки блогеров объясняют что это не жизнь, а существование, что так существовать нельзя. У нас есть возможность, у нас есть потенциал чтобы люди жили достойно, чтобы у нас было достойное позыва, того хранения. все это объясняют, объясняют, разобраться, разобраться. Ну и результат какой-то. Вот еще раз повторюсь. Дело в том, что если бы каким-то от 30% никого взорвали на идти Россию, ничего бы они не набрасывали. А вот проголосовало более 30%, реально более 30% здесь в России. А дальше, сказать, ну, понятно, как мы предполагаем. Ну, хорошо, вам скажут, что это бюджетники, а люди боятся потерять работу, их заставляют, принуждают, вынуждают. Ну, как не встать на сторону человека? Ты, ты понимаешь, ну, вот как тебя, как меня можно заставить делать что-то, вот прийти? Ну, это бесполезно, понимаешь? Почему? Потому что я считаю, что у нас правильно врачи. нас 35% мировых запасов сырьевых и энергетических ресурсов. Как вот это сопоставить? Ну как это сопоставить? Почему? Ответ достаточно прост. Потому что вот, то, что называемые властью, это не власть. Власть так не, не должна вести себя в отношении народа, который тем более ее избрал. Ведь забывают, что обещать Сегодня, понимаешь, что сама экономическая модель, она сто раз доказала у нас практически каждые 3-4 года кризис. И то, что мы сегодня находимся финансовой экономической сагнацией, об этом никто не говорит. А это тупик экономический тупик. И модель экономическую не меняется. Как вы считаете, после выборов что-то изменится у Путина в кабинете, в кабинетах других? Как-то вот все-таки они же знают подлинные цифры, сколько было за Единую Россию. Ну хорошо, 30, и то заставили многих. Мы предполагаем, наше предположение. Старая, старая поговорка. Когда публичный дом перестают этих посетителей, мне кровати, а мне понимаешь? Да. Вот и все. Понимаешь. Спасибо, Александр Владимирович. Понятно. Спасибо, дорогой. Спасибо. И еще одно интервью, позиции русского понятно. Да, вот, это у нас в эфире Дмитрий Потапенко. Его, как мы знаем, сняли по очень странным обвинениям. Да еще Панфилова нахамила с выборов. Он кандидат был в депутаты Госдумы от Российской партии Свободы и справедливости. Панфилова нам пообещала разоплачить финансовые институты Потапенко, но забыла это сделать. Назвать там еще какие-то компании, где он... Якобы участвуют. Дима, как ты оцениваешь результаты вот на сегодняшний час? Тебе их сказать? Ну, ты видишь я цифры? Я за ними пока слежу, в в предварительных... Ну вот смотри, уже КПРФ упала, да, Единая Россия больше 42. Что ты думаешь про такое падение и такой рост? Тут как-то там резко снижается, здесь резко поднимается. Твоя оценка? Моя оценка следующая, что сейчас в очень непростая в АП-шечке и, соответственно, в взаимоотношениях между Сергеем Владимировичем Владимиров, Владимиров, Владимиров, и Владиславом Юльчики, Владиславом ВП его там господин Волытин. А, да, и, с... и с... Угу. да, -да, -да Кириенко и Волытом будут по фамилии называть, потому что, в общем-то, борьба была на этапе выдвижения и в, в партийных так называемых движение именно за контроль над Государственной Думой. А сейчас им нужно выправлять ту ситуацию, которая э, произошла. Во-первых, э, им непонятно, чего теперь делать э, с новыми людьми. И не дай боже, сейчас пенсионеры перевалят а за три процента надо будет. Выдавать, не хочется, поэтому... Финансировать партию по закону. Да, да, да. Ибо их, их надо, как это говорят, в магазинах тормировать, то бишь довольно там до 2.98, 2.97. Вот. А все, что касается взаимоотношений между КПРФ и ядро, я думаю, что для того, чтобы было полное конституционное большинство, нужно обязательно соответственно снизить и КПРФ, и вот эти небольшие партии, партийчики, которые там есть. Меня куда больше э, с, интересуют цифры ЛДПР и справедливого роста. Если внимательно посмотреть на цифры э, новых людей, то можно увидеть, что, э, в общем-то, пытается, если не пойти не в, Антук, не в президента. Да, то пытается втянуться уже в трех активную систему. Потому что следующим этапом совершенно логично делать э, триумвират между ЛДПР, справедливого роста и новыми людьми. И, заказ на сверху донизу. Так что, в общем, рисовать, рисовать не будут рисовать. Альвазовский по сравнению с ними. В общем-то, третий сорт не брал. Скажи, это нормально? Что произошло с Кириенко? Лучше просто было как я понимаю, взять лист бумаги, и сказать, я сам за всю страну проголосовал. Вот Единая Россия 99,9, вот всем остальным. Что с ним произошло? Он же вроде никогда не был идиотом. Ну, как вот ты считаешь? Что он делает? Я, я, я считаю, что сильно нравится доминирование господина Володина Государственной Думы, которого, напомню, туда послали, в общем-то, как на Дибельский такой аборт, чтобы он причесал Государственную Думу, он ее причесал в, свое, в своей стилистике, но поскольку господин Кириенко отвечает за внутреннюю политику, он на этих выборах постарался как-то вернуть себе на пальму первенства не только в администрацию президента, где он самствует практически, ну, за редким исключением, без, без, без, беспредельно, но и вернуться в Государственную Думу. На мой взгляд, сейчас я хочу посмотреть именно на состояние партийных списков трех основных партий, объявленных в Единой России, с праведливого Рос, ЛДБРовцев и коммунистов, и понять, соответственно, какой расклад между вот этими двумя, А то, что страна может взорваться, Сергей Владимирович не допускает. Мы с чем против него, даже не против Путина, да? Как там многие думали на Западе, Навальный, а против Кириенко, потому что он всех за людей за идиотов. Мы как статисты на этих выборах. У коммуниста Платошкин говорил у нас в эфире, он объехал 15, по-моему, участков. На 13 э, участках не было ни одного наблюдателя от коммунистов. орашкин поработал в Москве, тоже Кириенко договорились, предательство чистой воды, предполагаю я. Что ты думаешь? Я думаю, что, если уж отвечать на первый твой вопрос, насколько важна страна и, и какой-то внутренний взрыв, я думаю, что они таких парадигмах вообще не мыслит. Они считают, что все под их контролем, потому что это либо бюджетники прямо посленно, там службисты, вояки и же с ними, хотя, на мой взгляд, это заблуждение. Вторая часть – это, соответственно, люди, работающие на промышленных подконтрольных э, предприятиях. Ну, а там остается небольшая когорта условно независимых э, людей, вроде тебя, которые зарабатывают кусочек либо не на госконтрактах, но, в общем, и пренебречь вальсируем. Поэтому в данном контексте, я думаю, что они рассчитывают, если будут какие-то публичные волнения, это на Росгвардию, а все остальное, в черту подробности. город какой, они мыслят исключительно своими креслами и внутри корпоративными склоками и разборками. А страна, в данном случае, лишь более битвы и не более народной. Хорошо, если Киенко вот так обосрался мое предположение в чистом виде, но обганился. Да еще и я просто знаю, так сказать, реакцию разных умных людей на собственное звуковое письмо Кириенко. Мне легко говорить. Володин останется в, этом, в этой новой парадигме спикером Госдумы? Или все-таки будет Лавров? Как ты считаешь? А, если честно, для Лаврова мне кажется, что это существенное понижение, но смена спикера, я предполагаю, что будет, потому что в том числе и Володин не устраивает Такая пикировка, он, я думаю, что постарается выйти из этого этой прямого противоборства куда-нибудь в Сенат, потому что с точки зрения и влияния, и, грубо говоря, и Сенат, более спокойная история, чем быть спикером Госдумы, а там, я думаю, поставить, но не... На Лаврова, я думаю, там что-то будет чуть-чуть пониже статуса для Лаврова, это будет прямо серьезный удар по коире и понижении, на мой взгляд. Скажи, все заметили, когда Максим Шевченко сказал о Навальном, не только YouTube заблокировал, сейчас, похоже, всю партию заблокировал, там, по-моему, чуть больше единицы. Это низкий результат, даже для двадцати процентов низкий. Ты сопоставляешь заявление Максима э, э, о, о, о том, что черти типа Рудского может президентом свободу Навального, другие очень резкие его заявления, еще более резкие в последние дни скриншоты, посты, как это у нас называется все, где он называл позор позорящим выборы в Хабаровске, и, кстати, непонятно, чем закончится все это. Вот как ты думаешь, это вот язык Максима такая цифра? Или объективно не получилось у партии пройти там к 3%? по процентам? Как ты думаешь? Я хочу сказать, что ну, у меня есть претензии к самому себе и, соответственно, к... Потому что мы, мы не доработали, потому что я честно могу сказать, что могли бы отработать лучше. Это наверное первая часть моргазонского балета. Но вообще в целом беспрецедентное давление, э, напомню, наша поддержка ну, с Максимом Виталий как раз э, в На сдачу было подписей как раз Антона Фургала. А, более того, мы с Антоном и с командой в, в одно и то же время в конституционном суде оспаривали мое ну, снятие и его снятие. Поэтому я абсолютно, это я считаю, что абсолютно четкая физическая расправа непосредственно с Максимом Помчаем. Что дальше будет с партией? Она заканчивается, или наоборот, это такой мощный старт, или не найти финансирование, испугаются люди, вкладывать в Шевченко деньги в РПСС. Как ты, как ты считаешь? Я думаю, что здесь они важны не столько. смотреть, что, знаете, на новенького взять а, и переплюнуть а, партии, которые присутствуют на рынке, как это, на рынке политической конъюнктуры, все-таки сделать это все со, с первого захода, я считаю, что это Большая фальсификация? Твои предположения? Почему так все за него держатся, за это электронное? Сейчас я думаю, что фальсификация не очень большая, по причине того, что пока проценты высокие, но поскольку поставлена задача перевести на выборы президента, то есть на 2024 году до 60-80%, а сейчас обрабатываются механизмы и Поэтому сейчас крайне важно, в том числе и специалистам, но я могу сказать про себя, что я, например, уже второй раз голосую электронно именно для того, чтобы понимать все уязвимости этой системы. Именно как специалист, поэтому я не призываю никого голосовать электронно, но специалисты обязаны систему изучить. Потому что нас будут принудительно переводить на эту систему. Вот, и мы обязаны знать, как контролировать и где, соответственно, ее уязвимые места. Ну, потому что широкая партия власти будет однозначно ломать через колено и вести все в электронку. А у Болсонару сказал, президент Бразилии, давайте, если мы электронно голосуем, мы на выходе проверим, как мы проголосовали, правильно ли стоит наша галочка. В электронном варианте это легко сделать, причем это и тайно соблюдается, и все соблюдается, и по закону возможно. Такой вариант, как бразильский президент предлагает, у нас невозможен? У нас, к сожалению, не бразильский президент, поэтому предложить такую альтернативу контроля нам... Задача как раз специалистов найти и э, найти точку контроля и постараться ее протолкнуть всеми возможными способами, в том числе через альтернативные э, парламентские партии, чтобы они добились либо отмены электронного голосования, либо установления ошейника на эту э, бесконтрольную часть. И последний вопрос, который я только что задавал Рудскому. Скажи... Для Путина эти выборы что-то эти выборы изменили в Путине. Он знает, как реально все обстояло дело, сколько крепительных миллионов было, да. Вот или ничего не изменится и Путин не способен, как ты думаешь, как ты считаешь, к революции, а уж тем более не только к революции, но и к эволюции. Или нет для него определенные потрясение эти цифры, потому что Зюганов победил прежний свой результат. Как ни крути, но он держит. На мой взгляд, это существенный вызов, потому что, во-первых, на мой взгляд, он увидит неспособность подняться людей, которые занимаются мелкими разборками между друг другом, которые приводят в конечном итоге, в том числе и к ухудшению и смещению от власти Путина. Потому что если они будут дальше так заниматься разборками эти два клана, но там реально чуть-чуть побольше, то это приведет к тому, что в 2024 году ему будет сложно опираться на какую-то систему, которая проведет его к 2030 году. Спасибо, спасибо. Мы еще созвонимся. Спасибо, спасибо, Спасибо. Конечно. спасибо. Конечно. Удачи, удачи. Пока-пока. Мы не уходим из эфира. Сейчас будут новые интервью. Сейчас и Николай Бондаренко будет выступать. И кто-то из «Единой России», я думаю. И Платошкин обязательно. Так что оставайтесь с нами. Всегда говорил Саша Любимов на Первом канале.